Ошибки ухода в 30, в этом видео я расскажу, какие именно вы допускаете возраст когда кажется что ничего не нужно делать и это самое главное заблуждение ошибка номер один игнорирование шеи декольте эти зоны требуют точно такого же ухода как и лицо поэтому если вы не хотите чтобы в 40 лет у вас была дряблая морщинистая кожа на шее то что нужно делать наносите крем на шею декольте это может быть крем которым вы пользуетесь каждый день делайте пилинги когда делаете пилинги лица не забывайте о зоне шеи декольте и у косметолога по показаниям, но пока немного реже, чем в более взрослом возрасте, делайте мезотерапию и биоревитализацию. Ошибка номер два. Бояться инъекций ботокса. Задача ботулотоксина – это расслабить мышцы и тем самым предотвратить появление морщин. И как раз в 30 лет они начинают не только появляться, но и более активно проявляться. Поэтому при определенном строении мимики, строении лица, ботулотоксин является прекрасной профилактикой образования морщин и профилактикой их упражнения углубление. Смотри мое видео о ботулотоксине, чтобы различать свои мифы. Ошибка номер три. Неправильный подбор косметических средств. Кто-то слишком активно использует антиэйджинг препараты, не для своего возраста, а кто-то ими практически не пользуется. Так что же делать? Обязательно выбирать средства по типу кожи и по возрасту. Не забывать увлажнять кожу лица, шеи и декольте. А на особые зоны использовать специфические средства, назначенные косметологом. Напиши свой уход в комментарии к этому видео и получи мою бесплатную консультацию.